Всем привет! Вице-президент Федерации игорного катания на коньках России Александр Лакерник был переизбран на должность вице-президента Международного союза конкобежцев АСЮ. Переизбрание состоялось на 57-м конгрессе организации, которая проходит в Северии. Отметим, что на своем посту президента также остался голландец Ян Дейкин, который руководит АСЮ с 2016 года. Ранее на конгрессе организации делегаты обсудили различные изменения в правилах фигурных и конкобежных видов спорта. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем я желаю всего хорошего. До свидания.